Здравствуйте, дорогие телезрители! Это передача «Дети на планете» и я, ее автор и ведущая, писатель Наталья Осипова. Сегодня мы поговорим об одном из самых интересных рас... детских рассказов писателя Александра Ивановича Куприна. Рассказ этот написан более ста лет назад, в 1903 году но до сих пор продолжает волновать читателей всех возрастов. Рассказ этот называется «Белый пудель». Должна признаться, что, готовясь к этой передаче, я очень волновалась. Я не знала, как моя помощница, милая кошечка Телемотя, отнесется к этой теме. Ведь, как известно, кошки и собаки между собой не дружны. Плохо же вы меня знаете. Я, между прочим, люблю абсолютно всех животных. Ну, разве что, кроме тараканов. Вопросы по белому пуделю я уже подготовила. И, кстати, пригласила на передачу очень интересных ребят. Р -р да? И кто же это такие все они занимаются в актерской студии имени Бориса Щукина. Ребята участвуют в разных спектаклях и телепередачах. Здорово! Тогда ждем эксклюзивное интервью. Ты читал рассказ Александра Ивановича Куприна Белый пудель? Да, читал. Он мне очень понравился. А ты, Алисия, читала рассказ? Да, читала, очень интересный. А где же происходят события рассказа? Они происходят на полуострове Крым. Там они гуляли возле моря. Ну, гулять-то им, положим, не часто удавалось. А вот добывать паропитание приходилось постоянно. Но сначала давайте выясним. Кто главные герои в рассказе? А кто второстепенные Мурмяу? Главными героями являлись дедушка Ладышкин, шарманчик, мальчик Сережа, сирота которого взял дедушка и пудель Арту. А второстепенными героями были Барыня, ее капризный сыночек Трилли, Дворник. И еще рыбаки. Чем же зарабатывала маленькая бородячая трупа? Труппа зарабатывала своими выступлениями в разных домах. Дедушка Ладышкин э -э, играл на шарманке. Пес Арто показывал смешные штучки, а э -э, мальчик Сережа э -э, делал акробатические движения. Как ты считаешь, много денег им удавалось заработать? Мало. Я помню, им кинули одну монету, и дедушка даже ее выбросил. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь дополнить? Они с дедушкой у Пузельмарто ходят по разным горным тропинкам в лесу. Там очень жарко. Верно, Сережа впервые визит море. Так, мы выяснили. Герои рассказа ходили по Крыму. И какое же впечатление прозвела на Сережу крымская природа. Конечно, было жарко и очень хотелось купаться, но он был просто в восторге. Он все время теребил дедушку за рукав и говорил: "Смотри, какие большие персики на деревьях! Смотри, какие золотые рыбки в фонтане! И смотри, какие большие магнолии!" Его все очень удивляло. Крымская природа Сережу восхищает, он удивляется всему и ощущает какую-то приятную легкость, ему интересны новые фрукты и новые виды, которые он видит. Он хотел искупаться, Сергей. А дед ему сказал: не надо, потому что соль она расслабляет. Прекрасно! Не могу удержаться, чтобы не попросить кого-нибудь из вас прочесть небольшой отрывочек из рассказа. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно ребят старика за рукав. Дедушка лодышки, а, дедушка, глянь кусь, фонтане-то золотые рыбы. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на этом месте, кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающейся с большим бассейном в середине. Дедушка, а персики, вон сколько! На одном дереве! Я вижу, Елизавета, у тебя за спиной, мою коллегу. Передавай их большой привет от меня. Мр Мяу! Спасибо, ребята! Вы замечательно отвечали на мои вопросы. Надеюсь, и ведущий Наталья Осипова нас похвалит. Конечно, похвалю! Молодцы, ребята! И сама постараюсь провести передачу в том же духе. Мне, например, очень интересно узнать все-все-все про четвероногого героя рассказа «Белый пудель». И поэтому мой первый вопрос: кем являлся Артур для дедушки Ладышкина и мальчика Сережи? Как член семьи. Для Сергея он является как брат. А для Ладышкина это как ну внук. Пусть для был для дедушки и мальчика Сережи верным другом. Не просто там какой-то собакой, а даже членом семьи. Он для них был актером их трупы, а еще, конечно же, был другом. Они с ним любили играть. И что же делал песик? во время выступления. Мальчик Сергей делал акробатические трюки. Со э дедушка Ладышкин попросил собачку Арто поприветствовать зрителей и встать на задние лапки. Арто так и сделал. Мальчик Сережа делал акробатические номера. Пудин держал стойку Ольгу и брал и держал шляпу. А, а, а дедушка Ладышкин Ишкин играл на шурманке. Когда герои рассказа пришли на дачу к богатым людям, то как отнесся к Уделю Арто, сын хозяйки, мальчик по имени Триль. Сын хозяев даче «Дружба» по имени Трилли очень сильно захотел себе собаку Арто. А так как он был очень избалованный, и родители ему привыкли покупать все, что он захочет, то Трилли закатил истерику до тех пор, пока дворнику не пришлось выкрасть эту собаку у ее хозяев. Ну, прежде чем украсть, ведь дворник предлагал за собаку большие деньги, причем очень большие. Почему же дедушка Ладышкин отказался продать Арто? Разве деньги ему были не нужны? Потому что друга или брата не, не продают. Я бы тоже своего кота не продал ни за сколько. И что же предприняли наши герои, узнав о том, что собака украдена. Старик Ладышкин, узнав о пропаже собаки, долго плакал и горевал, но понимал, что делать было нечего и нужно жить дальше, так как помочь он этой ситуации ничем не сможет. Мальчик же Сергей мыслил по-другому. Он решил хотя бы попытаться спасти своего друга, что у него благополучно получилось. Артур бы просто остался в том доме, а Сергей и дедушка, они бы... Меньше зарабатывали на выступлениях. Ему было бы жалко, что остались без собаки. Им было бы не так весело. Сережа решил, во что бы ты ни стало, спасти свою собаку. Трудно ему было это сделать. Ну, во-первых, он пошел ночью один. Он не знал, где искать Арто. Тем более за ним гонялся злобный дворник, который хотел поймать Арто было очень страшно. Он, он, он в темноте не увидел видео выхода, поэтому очень долго, долго дрился, чтобы, чтобы выйти из, из загона. Он и, и очень устал. Главной трудностью для него был его страх, поскольку из-за страха он потерял бдительность и попросту бежал. Из-за темноты он не увидел выхода и очень долго пытался выбраться по под дерево, прижался к его стволу, Изнемокшим от усталости телом, зажмурив глаза. Все ближе и ближе хрустел песок Под грузными шагами врага. Кто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, Раздвигаемые руками. Сергей без бессознательно поднял глаза кверху, И вдруг, охваченный невероятной радостью, скочил одним толчком на ноги, но только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в звездку бутылочными осколками. Но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища ртов и поставил его передними лапами на стену. на пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену Махал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене Сергей. Как раз в то время, когда из раступившейся ветвей кипариса выглянула большая темная фигура. Два гибких ловких тела, собаки и мальчика. Ребята, когда я читала, сколько препятствий пришлось преодолеть мальчику, спасая свою собаку, то невольно задумалась, какие качества нужно иметь, чтобы называться личностью. И можно ли Сережу назвать личностью? Для личности, я думаю, надо быть отзывчивым, помогать людям, чувствовать, где добро и зло. Я думаю, Сергея можно назвать личностью, потому что он не стал просто печалиться и ничего не делать. Он взял и спас свою собаку. Для того, чтобы называться личностью, нужно иметь свое мнение, свой выбор, свою позицию. Я считаю, что Сергея можно назвать личностью, так как он повел себя не как дедушка, а пошел спасать Арто. То есть он сделал собственный выбор. Совершенно с вами согласна. Только преодолевая сложности, совершая добрые поступки, помогая людям. Человек действительно становится личностью. А сейчас наступило время для моего последнего, самого сложного вопроса. Вы все знаете, как я люблю пословицы, поэтому вас и спрошу. Как вы думаете, какой пословице можно выразить главную мысль рассказа? Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Я думаю, что... Суть произведения Куприна «Белый пузик» лучше всего отражают в следующей пословице. Верному другу цены нет, и легко подружиться сложно разлучиться. Не одежды красит человека, а его добрые дела, и еще друг познается в беде. Я думаю, что пословица «Не имей 100 рублей», а «Имей 100 друзей» отражает главную мысль, так как вместо денег они выбрали собаку. Я считаю, что к этому рассказу подходит пословица «Дружбу за деньги не купишь». Главная мысль рассказа, может быть, мы в ответе за тех, кого приручили, Ребята, а мне кажется, если бы Александр Иванович Куплин вас слышит сейчас, то он согласился бы со всеми ответами, потому что его рассказ «Белый пудель» – это история об истинной дружбе и вечных ценностях, которые нельзя купить или продать. А я, Наталья Осипова, с вами прощаюсь. До новых встреч!